Что ж, обещание надо выполнять. Именно поэтому мы с вами снова ФЕС. Всем привет, с вами Стали. И вы не поверите, сколько времени я убил только на то, чтобы настроить эту игру спустя... Сколько год я в нее не играл? Я даже не знаю. В общем, очень много. Кстати, зря я, наверное, забыл, <laughs> не посмотрел, действительно, сколько же времени меня не было в игре. Некоторое время ушло только на то, чтобы вспомнить управление. Ну и, собственно, настроить джойстик. Но и я чувствую... Как чувствую? Надеюсь, что я это дело окуплю... Это дело окупится. Ну, что-то такое, короче. Так. Как решается эта головоломка? Напомните мне, пожалуйста. Так. Короче, первый... Наверное, первый выпуск после такого долгого отсутствия у меня будет чисто вспоминательный, потому что я буду вспоминать, что это, что мне делать, что у меня сделано, что у меня не сделано и прочее, прочее, прочее. Так. У меня собрано 23 куба. 6 частей для 24 6 антикубов, если я не... Да, это антикубов кубы. И один артефакт. Знать бы еще что он делает вот и 6 карт сокровища. вроде на какой-то из них был qr-код управление еще вспоминать теперь не помню как картами пользоваться хотя бы да, да там прикольненькая музычка, которую я люблю. Так, угадайте, где мы. Если кто-то еще смотрел мои прохождения, старый Фес, то он вспомнит, где мы. Ау! Я не.. Блин! Я не этого хотел добиться. Так, продолжаем. Ага, вот так. Часики. Помните эти часики? Ох, сколько.. Нервов у меня ушло на эти часики. Хм, я даже вспомнил, как сюда разбираться. Так, что нам подскажет наш.. Я забыл опять, как называется эта фигура. И вы не поверите. У меня разрядилась моя основная камера. Поэтому сейчас мы будем проходить игру по хардкору старой старой вепкой, которую возможно кто-то из вас помнит. Я там сильно сомневаюсь. Можете посмотреть, что у меня там на моем комоде. Это все очень интересно. Просто мне сейчас очень очень лень идти искать э -э батарейки запасные комплекты. У меня вроде где-то есть, но мне лень. Поэтому мы поиграем так, конечно. Мне самому не нравится. Качество этой вебки ужаснейшее. Да и не такой большой простор для работы, как с камерой. Но все же. Так. Вообще не помню, что делать с этими часами. Вообще, нужно ли мне что-нибудь. Блин, прыгать же не на эту кнопку. Чувствую, мне придется пойти вот в этот замок. Да. А вход в этот замок, по-моему, внизу. И похоже я не спущусь туда без. Умирание, А, нет, спустился. Черт. Да боже, ухватись же ты. А, конечно, мне... после того, как у меня камера стояла вот там, вот там, мне тебе непривычно смотреть сюда. Тем более я не совсем... Не совсем меня удовлетворяет расположение этой камеры. Ну, что есть пока. Так, да спустись ты, ешь просто ты. Так, по-моему, мне вот сюда. Да, мне вот сюда. Здесь, по-моему, я еще не был в своих предыдущих прохождениях. Поэтому здесь все будет неизведанно. Или был, я не помню. По-моему, не был. Не, не был. Черт. Поднимай меня. Спасибо. Вау. О, кубик. Однако ж. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Забыл. Опа. Так, что я могу сделать, чтобы туда допрыгнуть? Ничего. А, вот она что! Понял. Ну, а, отлично. Я могу. С... А, она улетела. Кубик! Первый кубик в новом прохождении в 2017 году. Ей. Что это за пирамида? Могу ли я с ней что-нибудь взаимодействовать? Ладно. Э, ну, остается только... Оу. Нет, тут я не могу уходить. Ну, вроде, со всех сторон ничего нету. Так, ну разве эта дверь не вернет меня к часам? Я не вижу здесь других дверей. Блин, а как осматриваться? Или у меня правый стик совсем отказал? Потому что я, по идее, могу, должен мочь осматриваться, что блин Похоже, у меня правый стик совсем отказал Ох. или был я в этой локации потому что она, мне кажется странно знакомой Ну мне некогда пересматривать все свои предыдущие выпуски нет я вошел в новую зону отлично э -э... А, так и так задумано. Вау. Вау. Это что-то новенькое. О, он хочет мне что-то сказать. Как тебе там... Т... Тетрадер. Нет, не тетрадер. Что это вообще такое? Библиотека какая-то, что ли, ну, тут типичная головоломка ага, с подъемом. Два этапа. Так, что ты мне хочешь сказать про эту фигню? Ну, давай, скажи мне. Зацени. Скорее всего, ты сможешь вращать этот гигантский глобус. О, я могу налезть наверх. Вот что я вижу. А что мне даст то, что я его повращаю? Я не знаю. А, да, я смогу открыть дверь. Я вижу там дверь. Бум. А, да. Кубик. О! Первый полноценный куб. 24. И, насколько я знаю, для пол- для первого прохождения игры, что нужно собрать всего 30, то есть... Я в тот раз оставился не так уж и далеко. Так, а почему не могу войти? Эу, почему не могу войти? Может быть, надо еще повернуть? Давайте-ка попробуем. Так, оно может быть только в двух положениях. Значит, мне надо еще раз повернуть. Ты. Последний раз проверяем Да, здесь есть дверь Я могу ее открыть Ну-ка, ну-ка эм, Сундук Сундук это вроде хорошо Помимо сундука я ничего не вижу. А, артефакт Правда я так и не знаю зачем они мне Какие достижения Так, я нашел древний артефакт. Он похож на книгу. Ой, простите, конечно, что я так вот делаю, но ничего не могу с собой делать. Да, это книга. офиген Просто мне это так помогло. Ну что мне с ней делать? На восьмерка. Я вижу тут восьмерку. Я ее, возможно, раньше встречал. Ладно. Я думаю, когда-нибудь мне объяснят, что мне с ней делать. Кстати, время заглянуть на карту. Да, я здесь все сделал. Значит, можно отсюда валить. Жать на блин, найти варпгейт какой-нибудь. Я чувствую, эта серия будет офигительно долгой и офигительно бесполезной. Целый куб собрали, о боже. Так, и мне опять возвращаться сюда. к часам. А вот теперь можно сходить и на варпгейт. Или... Или не нужно. Куда я еще могу пойти отсюда? Что на карте сказано? Здесь секрет? Да, здесь секрет. Ладно. Пора идти сюда. Так вот, как мне это найти? Еще надо найти вот это. Вот, вот это. Примерно так я и буду называть все это дело. Вот это и вот то. Ой, что здесь? Вот куда мне надо. Наконец-то я нашел. Вот здесь я еще ни разу не был. Похоже. Что-то большой уровень. Я, я, блин, даже смотреть его не могу. Так. Начнем по порядку. Что ты мне хочешь сказать? А, я знаю. Так, что... По-любому мне нужно его крутить. А, вот что происходит. Появляются... Давай. Ммм, mm, здрасте, приехали. Я что, не могу перепрыгнуть и просто так хватиться за траву? Ah, отличный глюк. Едем еще раз. Такое. А, тут долго и не надо было. Так, куда это может меня отправить? Только все. Что? Она тоже закрывается? Вот это неудобно. Нормально. Так, что ты у нас открываешь? Этот у нас открываешь. С нами чисто вверх ползти. О, кубик. Цельный. Отлично. Мы наверху. И берем еще один кубик. Тогда. да Я на, на исследование этой локации... О, мини-варп-гейт... На этой локации, наверное, закончу первый выпуск. Ну как первый? Первый после такого долго. Вот только вот хочу исследовать вот это. Или это надо как-то сначала забраться на дерево, что ли? Э, а э, э, э, э, э, э, как мне забраться на дерево? Ха. Ха. Ха-ха. Чувствую, придется исследовать комнатку внутри. О, я увидел кот. О, еще одно отделение библиотеки. Тут куча письмен, которые я пока не понимаю, аж. Надеюсь, вообще когда-нибудь пойму. Так, ладно, давайте уже наверное, заберемся. Так, что же нам кубик сейчас расскажет об этой штуке? Ну, расскажи мне что-нибудь. О боже! Это больше... А, это телескопическая башня. <музык> что бы это значило? Ага, М -м -м, может, скриншот на всякий случай сделаю. Это вдруг... Пригодится. О, а тут что-то какая-то точка. Что ж, а письмена мне ничем не помогут здесь. Нет, пока это все слишком сложно для понимания. А, мне, мне, мне. Мне мне, Мне осталось проверить, только куда отведет меня эта дверь. Давайте посмотрим на карту. То есть Внутри остался лишь секрет Да, кстати Давайте-ка я еще раз взгляну Вот, кстати, вот я про этот код и говорил Вот этот, вот этот странный текст Это язык э, гиперкуба, если я не ошибаюсь Если я правильно помню То есть <скус> Что все это Что все это значит? Вот эти надписи на досках на обрывках Это же должно иметь какое-то значение Определенно Кстати, вот эти вот еще Красные точки на, на бумажках Меня тоже немножко Интересуют, скажем так Ну ладно Последнее, что мы можем взять локации Проверить, куда ведет допускной выход Куда он меня привел? О боже, как далеко. Wait. туда можно... Там может, есть еще одна локация. Давайте-ка вернемся. Давайте-ка вернемся. Не хочу так далеко идти. Я же могу идти? Я, кстати, не знаю, что мне позволяет открывать эти двери. Есть здесь есть проход еще в одну локацию. Но... но где? Возможно, мне нужно в каком-то... Вот, я что-то вижу. На фоне. Там я определенно не был. А, да, вот дверь. Точно. Ну, вот это будет последним, что мы сделаем в этой серии. Итак. Димный новый мир. Казалось бы, платформер, чертов. Ну, блин. Сколько много контента, блин, как... Ну, хватайся. Успел. Фух. Итак, я вижу проход в дереве. Я могу перейти на вот это большое строение странное. А, нет... Ну ладно, я все равно там воскресну. Ура, кубик! А ты что такое? 32 куба. Ты сделал это. Теперь ты можешь открыть ту дверь в древнем городе. А, да следующая дверь. Что-то такое я припоминаю. Ай! Так, осталась дверь в дереве и дверь здесь. Куда она ведет? Кстати, э на фоне можно тоже увидеть еще одна библиотека. И это модель Солнечной системы: Земля, Луна и что-то еще. Вау, это было неожиданно. Опять какое то письмен письменное я вижу над столом. Еще одну. Что я могу сделать с моделью солнечной системы? Ничего. Я могу только войти вот в эту дверь. Давайте это сделаем. Вау. Модель сон... модель земли в разрезе. Я еще и вижу сундук. Неужели здесь будет артефакт? Это было бы неожиданно. Так много артефактов. Да, артефакт. Что мне с ними делать? Объясните, пожалуйста. Этот был использован... Этот использовали для счета ага. Так, дайте мне проверить мою догадку Книга Что-то для счета Ну-ка а... То есть у него Шесть граней Шесть чисел Кажать, что у меня не работает второй стик. мне бы сейчас пригодился. Я могу добраться до модели земли этой? Нет, не могу. Что мне с ней делать? Непонятно. Что делать дальше? Тоже непонятно. Вау! Вот это плохо, наверное. Я не знаю Но что-то случилось С моделью солнца в той комнате Ладно, мне это сейчас Не особо тревожит Потому что я хочу сюда Так Очередной Непонятный столбик с кодом Вау-вау-вау А это что такое? А вот и то место, где я буду пропадать довольно долго. Я буду учить язык. Знаете, он не такой уж и сложный. Так, а что еще я могу... Блин, я не так уж и много... Символов смогу и выучить с этой штукой.